Вот наш будущий чай. Как показывает вот. практика, армейский котелок незаменим. Давай, кстати, расскажем. Обзор небольшой. Ашановский батончик с кокосовой стружкой каждый день стоит 8 рублей 94 копейки. Уже почти 9 получается. Масса 50 грамм. Вот. Очень вкусный, даже в отличие от Баунти. Очень вкусный, всем советую. Соответственно, грубо говоря, получается 100 грамм будет всего лишь вам 18 рублей. Единственное, мы его испытаем на герметичность, опять-таки. Не промокнет ли упаковка в случае попадания под дождь. Ну, на упаковку не хуже Сникерс. Вот, ну, так надо же попробовать. Сникерс, это Сникерс. Ну. а Ашан Баунти, это Ашан <связываем> Баунти.